Алло. Добрый день, удобно Да, Здравствуйте. Говорить? Да, конечно. Сегодня услышала информацию о том, что три человека с Азова какими-то окольными путями вылезли с Мариуполя. Вы меня слышите? Да, я вас слышу, да. И будут пробираться сюда. Где-то там будут ехать сюда. Чтобы вы это имели в виду. Я вас понял. Спасибо большое. Сейчас они да? Да, где-то да, имейте <связать> это в виду. <связать> Все, понял, понял, это, спасибо. Э, это информация шутка стопроцентная. Да, да, да, да. А можно нас попросить, у вас же да. есть список судей? Там же их не так Конечно. много. Вот. А вы можете э, отметить мне галочкой э, тех, кто... Э, яростный такой противник Могу. Нас, э, всего этого высказать? Отметьте, мне фотографию, пожалуйста, в Телеграм, ладно? Хорошо, хорошо. Поэтому, если что, вы лучше лишний раз у меня спросите. То, что я знаю, я вам скажу. Я знаю, что про меня говорят. Что из серого жесткая, порой жесткая. Ну, правильно? Это все вторично. Для нас важно ваше вот состояние морально психологическое вот, и готовность помогать нам нам ну, неинтересно интересно абсолютно вот эти вот характеристики которые вы назвали у каждого имеет как ну, ну, для меня это недостатки. хорошее пусть лучше я да. буду жестко да. и жестокой чем я буду правильно ну, правильно вот я с вами тоже общаюсь ну, деликатно стараюсь да потому что ну понимаю ваш уровень ваше положение mm -hmm. вот а с каким то другим я общаться не буду тут же ну мы же ну ну что, мы с вами деловые люди. Что, что вы Поэтому список я вам составлю, лучше лишний раз позвоните мне, скажите, спросите лишний раз у меня, я вам точно скажу. А, без Обяз, Если что-то знаю, да. то точно скажу. что не знаю, скажу, извините, что не знаю. Но Хорошо, договор. То, что не знаю, могу спросить у того, кого знаю. Знаю, я, я по-моему. Я сегодня была на работе э, в суде, будет, я ага. ну я же потихонечку общаюсь то с одним судом. Да, да, да. И да, вообще со многими, со многими пытаюсь общаться, как-то пытаюсь кому-то что-то объяснить, знаете, э, народу, смотрите, реально на реальную ситуацию. Так вот, позиция моих коллег некоторых, э, некоторые молчат и соглашаются со мной с тем, что я говорю. Uh -huh. А активно и яростно, мои слова, судьи, которые переведены в Донецкой области. В Донецкой области? Да. Они же, вот те судьи, которые из Донецка уехали, переведились в разные суды Украины. Знаете об этом? Ага, да-да-да. И те, которые уехали из Донецкой и Луганской области, они, конечно, настроены настолько яро, что вообще... Uh -huh. это... Ну ладно, что, отправим их обратно в Донецк, это...